Привет, Ютуб! Наконец-то, наконец-то я добрался до Лос-Анджелеса. Этот путь был просто невероятно трудный, долгий и тернистый. Почти два дня, два дня. То есть 48 часов заняла поездка из Москвы в Лос-Анджелес с перипетиями, с приключениями, о которых я обязательно вам расскажу. Пока что мы все еще не улетели из э, России, точнее, мы находимся в транзитной зоне. Дело в том, что нас не посадил аэрофлот на рейс до Лондона в связи с тем, что, оказывается, ввели новые правила. И нельзя прилетать в Америку через страны Шенгенской зоны и Соединенное Королевство. Всем, за исключением тех, у кого в Америке есть ближайшие родственники. Ближайшие родственники – это родители и дети. Вот, сидим тут. Итак, билеты куплены, гостиницы забронированы. Наступает, в общем-то, последняя неделя перед вылетом. Единственное, о чем везде действительно сказано, это что требуется тест на коронавирус. Отрицательный ПЦР-тест на английском языке. Здесь никаких проблем, много лабораторий в России их делают. Пошли сдали анализы, сделали тест. Прибыли утром в аэропорт И первое, с чем мы столкнулись на стойке регистрации Это, во-первых, ужасная работа компании «Аэрофлот» гигантская очередь. Все рейсы во все страны, включая внутренние рейсы, регистрируются на общих стойках. Стоит безумная толпа, поскольку для посадки в самолет тут всех требуют проверить тест, еще какие-то разные формы, в том числе и поездка в Великобританию. Дело в том, что для посадки на рейс нам необходимо было предоставить ПФЛ-форму, которую требует правительство Великобритании. Эту информацию я, готовясь к этой поездке, не нашел, поскольку считал, что раз это транзит, то никаких дополнительных форм нам заполнять не нужно и это была моя первая ошибка но слава богу здесь мы успели проскочить мы успели зарегистрироваться и прямо на месте оформили эту форму получили ее на электронную почту предъявили а, для того чтобы получить наши посадочные талоны при этом а, все это проходило в условиях крика ора очереди опаздывания на рейс но наш рейс задержали на 50 минут, и в итоге мы успешно прошли все контроли, получили посадочные талоны, сдали багаж и попали уже непосредственно на выход на посадку. Подойдя к стойке, уже все, все, мы уже думаем, что мы уже полетели, все здорово, все классно. А нет, показывая наши посадочные талоны, замечательный сотрудник аэрфлота спросил нас, а как же вы собрались лететь в Америку? транзитом через великобританию если сейчас это невозможно у вас есть ближайшие родственники на территории соединенных штатов америки мы спрашиваем а ближайшие родственники это кто потому что у нас нет никаких родственников но мы решили мало ли мы спросим и это прокатит Он говорит, дети до 18 лет пока нет таких родственников у нас э, на территории Соединенных Штатов Америки, после чего нас благополучно снимают с рейса. К слову сказать, если бы мы были одни такие, я бы, наверное, еще сильнее себя корил кар за это, но кроме нас было снято 7 человек с этого рейса, и все 7 транзитом через Великобританию летели э, в Америку. И никто не знал о том, что на сегодняшний день это невозможно. Наконец-то! Но такая маленькая проблема, как э, снятие с рейса, нас не остановила. В тот же день, через три часа, из аэропорта Шереметьево компания РАФЛОТ летел прямой рейс в Нью-Йорк. Ближайший рейс на Лос-Анджелес был, к сожалению, только 30 числа, что в корне ломало всю логику нашей поездки. И, в общем-то, было принято решение, ну, раз мы готовы улетать сегодня, нужно улетать сегодня. Мы купили билеты, купили билеты в Нью-Йорк и полетели. 9 часов в самолете, все комфортно здесь, никаких претензий. В принципе, кто летает международными рейсами аэрофлота, знает, что придраться практически не к чему. И мы прибыли в Нью-Йорк. Так, мы прилетели в Нью-Йорк. Время московское 12 ночи, время местное 17.00. Время местное в полете нам предлагалось вкусная еда и напитки, а также замечательная мультимедиа, которую не давала мне спать. Я смотрел всякие разные фильмы, предпочтительно про Америку. Например, посмотрел 11 друзей Ocean в 100 тысяч 80-88 раз. Вот, так что теперь наша поездка в Вегас заиграла новыми красками. Обратите внимание, мы идем по коридору, здесь есть... Коридорчик желтый для не граждан, коридорчик синий для граждан. О, нас ждет паспортный контроль. Задержание пограничными службами в Соединенных Штатах Америки не такая уж приятная процедура. До юра мы являлись задержанными, нас сопроводили в комнатку, в которой нельзя было не то, чтобы использовать мобильный телефон, нельзя было их даже доставать. Как только кто-нибудь из туристов изображал из себя понимающего человека и пытался достать телефон, чтобы, не знаю, воспользоваться переводчиком, отправить сообщение, погуглить что-нибудь, сразу подходил достаточно серьезно вооруженный дядечка а, и говорил нет дорогой друг нельзя так делать но все прошло хорошо, мы э, прошли дополнительное собеседование, объяснили, что к чему, почему по всем документам мы должны были оказаться в Лондоне, из Лондона прилететь в Лос-Анджелес, а по итогу оказались в Нью-Йорке. Э, рассказали, как такое произошло, э, ответили на стандартные вопросы по поводу планов на нашу поездку, где мы будем жить, что смотреть, где путешествовать. И нам вернули наши документы и сказали «Welcome to United States of America». Как только мы добрались до Манхэттена, мы сразу же отправились гулять. Дождь становился все сильнее и первое, что мы сделали, это зашли в ближайший сувенирный магазинчик, который держали индусы и купили зонд. Дурацкий китайский зонд за 12 баксов, но, пожалуй, это была одна из лучших покупок за последнее время, потому что дождь превратился в какой-то реальный тропический ливень. И несмотря на то, что мы шли под зонтом, мы промочили ноги, мы достаточно сильно промокли сами. И когда мы добрались до Тайм-Сквер, мы поняли, что, видимо, Нью-Йорк в этот раз нас не ждет. И это незапланированная поездка, посещение этого города. Это такая демо-версия. Но в Нью-Йорк нужно обязательно вернуться. Нужно обязательно всем посетить этот город хотя бы раз в жизни. Потому что, ну, это такой центр, я не знаю, центр современной мировой цивилизации. И это действительно то место, которое должно быть посещено. Передвигались мы по Нью-Йорку на метро. Мы сделали выбор в пользу этого вида транспорта не только из соображений экономии. Поездка на такси от аэропорта до Манхэттена стоила бы 80 долларов. На метро же на двоих мы потратили 20 долларов. И это с учетом так называемого аэртрейна. Это поезд от аэропорта до ближайшей станции метро. Сам билет на метро и карточка метрокарт, которую используют для поездок на метро много легенд много мифов ходит о нью-йоркском метрополитене что это грязное ужасное место в котором неприятно находиться возможно это действительно так в каких-то районах но то путешествие которое совершили мы по ветке и от собственно района джимейка до манхэттена прекрасно в принципе чистые достаточно современные поезда не сказать, что очень красивые станции, особенно в сравнении с нашим московским метро. Но глобально очень удобно, быстро. Главное, just in time, что говорится. Никаких задержек, никаких пробок точно по графику. В ходе этой поездки у меня родилась идея, которую я решил воплотить. Идея заключается в том, что почти месяц, около четырех недель, я буду находиться здесь, в Америке, планирую посетить несколько городов Калифорнии, Невады, добраться до границы с Мексикой. Надеюсь, не придется ее пересекать, тем более нелегально. И все это я хочу снимать и выкладывать на канал, на GoLazerTag, короткие еженедельные выпуски. Обязательно после нашей поездки будут и длинные выпуски, поскольку в планах около 10 различных лазертак арен в столице, наверное, Лазертага, в Америке, не в Нью-Йорке, конечно, но Калифорния это, наверное, центр мировых развлечений. В планах есть посещение Диснейленда, Универсал Парка, но, к сожалению, ковидные ограничения, скорее всего, помешают нам это сделать, но мы попробуем туда прорваться, пусть даже и нелегально. Так что подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропускать наши ежедневные, я надеюсь, что мы придержимся этого графика и ни разу его не нарушим. так что ежедневные выпуски из нашей американской поездки. Go! lazy так